Всем привет! привет! Вы на канале Ellen Star. С вами Элен. И мой брат Сережа И сегодня у нас Один из самых смешных челленджей Не засмейся челлендж Да Или не двигайся челлендж Друзья, как вы думаете Почему у нас эти стаканы? Да Может мы решили попить? Мы должны будем набрать с Эллен Эту воду в рот и смотреть смешные ролики. И главное не отмечаться. Проигрывает тот, у кого вода выливается. Или тот, кто глотнул воду. А -а -а -а. Набираем в рот воду. Ну чё, М -м -м. как а, тебе? напились. Напились, да. Ребята, Напили? давайте мы теперь усложним задачу и поставим эти стаканы себе на голову. Я боюсь. Давай. Я боюсь. А как я поставлю? Я сяду поудобнее. полдомнее. А у меня оно упадёт? Значит, я... будешь мокрая. Стоп, эээ, стоп. Стоп, я еще не начала. Ну тогда готовься. Hit me with that Fortnite! Она у чуть не упала! А давайте его так делаю! Сердце сразу так колотится! <laughs> колы, Не колы. так было страшно, может еще один манс этой водой вам доклон. Давай, <плес> дай <угадай> дальше. <плес> 님. АПИСЫВАЁТ Сейчас он головы я, кажется, day. знаю, что здесь сделать. Руки убрать. Спасибо вам, что вы смотрите наши видео. Подписывайтесь и лайкайте. Мы читаем все ваши комментарии и нам очень приятно. Проголосуйте, кто из нас выиграл. И также заходите в гости на мой инстаграм, ссылочка внизу. И мы увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.